Добрый день, начинаем пресс-конференцию представителей Харьковской правозащитной группы, посвященную работе юристов. В Украине оправдательные приговоры скорее исключение, чем правила, по словам правозащитников. Они составляют лишь 3% от общего числа. И сегодня речь пойдет о том, что за короткое время юристы правозащитной группы, добились вынесения четырех оправдательных приговоров. Подробности у наших спикеров это Геннадий Токарев, директор Центра стратегических дел Харьковской правозащитной группы, Олег Максименко и Александр Бышков, адвокаты Харьковской правозащитной группы. Добрый день, Геннадий, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Ну, как сказали, наш Центр занимается оказанием правовой помощи, ну и, собственно, оказанием правовой помощи в судах. Это происходит как в наших, как мы говорим, национальных судах, так и в Европейском суде по правам человека. Очень, хочу сказать, очень большой диапазон типов, категорий дел. И, ну, как вы все понимаете, к тем делам, которые обычно э -э, ну, есть всегда, в том числе и в области прав человека, добавилась очень большая категория дел, связанных с событиями на Востоке, с проведением антитеррористической операции и вообще со всем, что связано с этими событиями. И вот в последнее время вот таких, количество таких дел оно является доминирующим, особенно в части обращений в европейский суд в этом году было адвокаты которые сотрудничают с нашим центром а это большое количество адвокатов по всей украине подали около 100 жалоб в европейский суд и где-то ну, порядка 85-90 жалоб были связаны с событиями как раз на Востоке. Это и так называемые дела пленных или дела других лиц, которые были незаконно похищены, задержаны, удерживались и удерживаются до сих пор на территориях неподконтрольных Украине. Это и дела связанные с жестоким обращением и пытками, в том числе и с этой первой категории дел, тем, что в одной из исправительных колоний, колоний распространяли газеты, которая называлась «Новороссия», сами понимаете, какое в этих газетах было содержание, и наши ну, сотрудники и адвокаты, которые посещали такие колонии во время так называемых мониторинговых визитов, они обнаружили такую газету, ну, вернее, даже сами заключенные показали им эту газету, обратились в соответствующие органы, и вот уже прошло больше года с момента обращения, до сих пор еще идет расследование, и очень серьезные проблемы, я имею в виду с доказыванием виновности кого-то и с привлечением к ответственности конкретных лиц, ну, что кажется очень странным, потому что газеты были, ну, мягко говоря, с призывами к изменению территориальной целостности Украины. Там, кроме слов, ДНР и ЛНР, там больше ничего не было. Вот. Поэтому есть дела необычные. Было еще такое: ну, есть это дело, связанное. Все мы помним задержание, которое показывали по телевизору Бачковского и Стоецкого да, когда в прямом эфире на заседании Кабмина. И мы подали жалобу на незаконное задержание, поскольку оно было сделано, как все видели, без решения суда, ну, людей, которые в это время не совершали очевидных преступлений, и что является прямым нарушением Конституции и Главного процессуального кодекса. Вот. Ну и с этим делом тоже, я бы сказал, нет никакого продвижения, хотя все доказательства были зафиксированы прямо на экране, в прямом эфире. Значительная категория дел еще связана с защитой лиц, которые являются наркозависимыми. Чаще всего они одновременно и вич инфицированные И среди них особое место занимает группа людей, которые являются пациентами заместительной терапии и принимают наркотические средства по по рецепту, по назначению врача, и они тоже подвергаются преследованиям, и именно эти категории людей, они являются не только наиболее уязвимыми, но и они же и подвергаются еще и наибольшим нарушениям, поскольку в общем случае без адвоката, а сами они не могут взять себе адвоката, вы понимаете, что у них, как правило, нет на это средств, то... Нарушения прав человека, они достигают максимального уровня именно в таких делах. И именно поэтому э, в такой категории людей уделяется специальное внимание. И именно в такого рода деле э, 27, да, 27 февраля э, был оправдательный приговор. это ну, я скажу Это замечательное достижение адвоката. Бышкова Александра Николаевича, поскольку я хочу поправить несколько информацию о том, что не 3% оправдательных приговоров, а 0,1%, может 0,2%, ну в каких-то случаях 0,3%. Ну то есть, грубо говоря, два оправдательных приговора на тысячу, один из, один из которых будет отменен потом в высших, в высших инстанциях. Как было, ну чуть-чуть изменилось это соотношение с со временем нового уголовно процессуального кодекса, ну, не сильно, прямо скажем. Поэтому получение, ну, того, то, что адвокат добился, а судья вынес оправдательный приговор, это, это э, ну, знаменательное явление, тем более в деле, там, где обвиняемым является человек, который не обладает каким-то возможностями, ну, скажем, оказывать влияние на, на ход и на результат уголовного процесса. Ну Почему я это говорю? Потому что в делах против э, каких-то чиновников, против сотрудников высокопоставленных правоохранительных органов такие возможности, естественно, есть. Поэтому я не хочу э, забирать у своего коллеги возможность красиво рассказать о своем деле и Передам слово Александру. Да, спасибо. Пушков. Александр Бушков, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Радует, конечно, что все-таки происходят определенные изменения в нашей системе судебной и правоохранительной. Но, скажем так, это идет слишком мелкими шагами. Буквально в прошлом году э, на такой же есть, конференции освещался приговор э, Фрунзенского районного суда, где э, частично э, было признано нарушение норм процессуального права работниками милиции и фактически была признана фальсификация контрольной закупки, которой на самом деле не было. И судом был исключен один из эпизодов и хотя я указывал на то, что если работники правоохранительных органов допускают в одном случае нарушения процессуальные, то в другом случае опять же допускаются процессуальные нарушения и э, уже доверия к этим людям э, нет. Но, к сожалению, зачастую у нас э, система правоохранительная работает э, по старинке, э, как у нас было раньше. Оперативные сотрудники задерживают человека, формируют первоначальный материал, следователь э, облекает это в какую-то процессуальную форму. Потом прокурор подписывал обвинительное заключение, дело шло в суд и из суда оно должно было выйти хоть с каким-нибудь обвинительным приговором. И, э, к сожалению, у нас процент оправдательных именно приговоров э, практически не растет со старых времен. Хотя, э, я думаю, коллеги подтвердят, э, европейской э, Европейские суды, там немножко другая тенденция. Там до 20-30% практически оправдательных бывает приговоров именно по процессуальным нарушениям. Но я думаю, все видели европейские американские фильмы, когда предоставляет обвинение доказательства и защита апеллирует к тому, что эти доказательства собраны незаконным путем и, следовательно, они не могут быть доказательствами. Но зачастую э, наши суды закрывают э, глаза на это. Что касается э, конкретного дела, о котором э, упомянул Геннадий Владимирович, э, здесь я вступил э, в дело на стадии апелляционного обжалования. Э, рассматривался, э, рассматривался приговор судом и было вынесено по трем эпизодам это статья, часть 2 статьи 309 часть 3 185 и Часть 2 статьи 307: это хранение наркотиков, кража и сбыт наркотиков. Сбыт наркотиков это в общем-то из этого самое тяжелое. И мой подзащитный в первых эпизодах, то есть он признал, что да, действительно он употреблял наркотики. На этой почве да, была кража, было ему назначено за это. В совокупности 3 года и самое тяжкое, то есть э, сбыт наркотиков, ему было назначено 7 лет и общий приговор был 7 лет. Э, в результате апелляционного обжалования приговор в части признанной был э, оставлен в силе и было назначено ему наказание 3 года. А по сбыту наркотиков дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе. И было указано, что необходимо из-за именно процессуальных нарушений, и было указано, что проверить все доводы, доводы моего подзащитного. При первом рассмотрении, в общем-то, не были рассмотрены доводы моего подзащитного, и Европейский суд во многих очень своих решениях указывал на то что э, даже совершенное преступление не может быть э, за совершенное преступление не может быть человек э, осужден если это преступление э, было совершено в результате провокации со стороны работников милиции схема очень простая и она старая и простая это работали и оперативные сотрудники раньше сейчас еще включается э, следователь, э, то есть находится лицо, которое задержано, допустим, с небольшим количеством наркотических средств, и ему предлагается, что, в общем-то, э, является преступлением средней тяжести, и э, ему предлагается совершить контрольную закупку у кого-либо, якобы контрольную закупку, и э, начать уголовное преследование в отношении лица за более тяжкое преступление. И действительно такие люди соглашаются быть закупными и, как правило, подходят к своим знакомым и дают им деньги под различными предлогами и в результате человека обвиняют в том, что э, находят у него деньги мечены и э, человек начинается в отношении человека уголовное преследование. Э, я очень рад, что в данном случае э, все-таки я увидел то, э, что мало мы видим в судах, это состязательность процесса в данном случае, то есть суд в данном случае был арбитром, обвинение предоставляло свои доказательства, э, я заявлял ходатайство об истребовании тоже определенных доказательств. И в результате э, в общем-то, было установлено судом, что да, действительно, понятые, которые якобы принимали участие в фиксации контрольной закупки, вообще не находились в райотделе, что они не видели самой контрольной закупки. Как, в первом, как и во втором случае. Понятые давали очень разные показания. Один из понятых вообще сказал, что мой подзащитный, ему как раз и вручались меченые деньги для того, чтобы он шел совершать контрольную закупку, что, в общем-то, абсурд. И, в общем-то, доказательства были собраны, но, тем не менее, хочется подчеркнуть то, что, что все-таки присутствует явный обвинительный уклон у обвинения. Мало того, что э, прокуроры, э, вынося постановление о проведении контрольной закупки, сами э, не придерживаются закона, в частности, того, что э, все-таки они должны доказывать, что нет провокации. Они ограничиваются, как правило, банальными фразами о том, что отсутствует провокация. А в чем это выражается? И не фиксируется именно отсутствие этой провокации. Кроме того, уже на стадии судебного рассмотрения нового был дан запрос о том, надлежащие ли средства использовались, как это положено по закону, надлежащие ли средства использовались при проведении закупки. Управление МВД дает ответ, что было выдано намного позже средства для проведения контрольной закупки. При этом райотдел присылает ответ, который противоречит противоречит это, это, этому письму управления харьковского управления милиции и пишет, что намного раньше, еще до вынесения постановления прокурором о проведении контрольной закупки, деньги на контрольную закупку уже были Получены. То есть это явно абсурдно. Э -э кроме того, имела место фальсификация э -э материалов дела, в частности, э -э добровольных протоколов, э -э процессуальных протоколов проведения э -э контрольной закупки. Э -э я хотел бы отметить, что все-таки э, радует, что э, есть судьи у нас, которые э, находят в себе смелость. Таких, в общем-то, немного судей, которые находят все-таки смелость э, выносить оправдательные приговора по э, явным, э, явным случаям. Э, Явным случаем процессуальных нарушений. Александр, я, я предлагаю, наверное, передать слово Олегу, да, и мы потом к вопросам перейдем, потому что вопросы у аудитории точно есть. Олег, пожалуйста, вам слово. Да, я, здравствуйте. Я хотел бы возразить словам своего коллеги, который сказал, что находятся судьи, которые имеют смелость. Судьи не должны иметь смелость, они должны иметь во главу, угла ставить закон. Так вот, у нас судьи все, я вам скажу так, именно по решениям, которые они принимают по содержанию по стражей, можно определить, должен он дальше там работать или не должен. Я хотел бы хотел разделить дело по санкциям на три категории. Первое. Беспредел судьи, по которым закрывают людей, подбирают стражей людей, которые ранее не судимы, совершают даже неосторожные преступления. Раз. Второе. Беспредел судей, которые люди содержатся под стражей около двух лет, больше года. У меня в основном такая категория, потому что там, где я попадаю в дело, как-то почему-то никто не приходит, ни милиция не приходит. И третья категория я хотел бы тоже на беспредел апелляции. Беспредел апелляции в чем выражается? Человек ни разу не судим, он имеет место работы. И однако они берут его почему-то оставляют полностью домашний арест. То есть человек лишен средств существованию, Он не зарабатывает, он не платит налог. Первое. Второе. Решение судов первой инстанции по санкциям практика такова. Судьи, которые руководствуются Конституцией, законами, сразу же буквально в первом же заседании решают, что делать с человеком. Или, ну, и освобождают очень часто по следующим основаниям. Прокурор просто не подает ходатайство о том, чтобы изменить меру пресечения или оставить прежний. И одной из этих причин они тоже освобождают человека. Хотя, вот, дикий такой случай, коллегия судей в Ленинском суде, судья после того, как один из судей, после того, как прокурор закончил свою речь, сказала ему, а как же санкция? И потом в своем решении сказала ну он же просил же, чтобы оставить ходатайство. Судьи вместе с прокурорами, исследователями, наносят, я хотел бы обратить существенное внимание, наносят экономический ущерб государству. Если человек не совершил насильственного преступления, в данном случае мы берем по наркотикам, и в отношении него совершены две закупки, то почему его там держать? Я вам скажу так, ну я не буду афишировать с кем, как там, но просто случаи бывают, что отказываются защиты от меня, взамен тому, что он обещает, давай мы тебе изменим статью, все, ну, то есть фальсифицировано полностью дело. И дела по наркотикам, я хотел бы добавить, полностью фальсифицированы в тех случаях, когда идут две оперативные закупки. То есть пошла первая оперативная закупка, да, человек совершил преступление, почему вы его э, не задерживаете? А мы допустим. Да, да того... что касается вот дел, о которых вы говорили, что вот есть четыре дела, которые недавно были... Э, Доведены, но давайте об этом поговорим. Ну, Просто немного отклонились, скажем да, так. Да, от да курса. хорошо. Вот у меня это интересно, курса, да? подстражный, который, ну, апелляция отменяет решение суда первой инстанции из-за того, что меня судья не допустила в качестве адвоката. Ну, оно отменило. Человек около двух лет уже. Судья, которому попадает в Московском суде, берет и делает себе самоотвод, после того, как я вступаю в дело. И при этом человек содержится под санкцией. Второй судья ну, не изменяет ему меру пресечения, ничем это не мотивирует. То есть человек находится уже около двух лет в тюрьме, свидетели не приходят. Второе дело, то же самое. В суде первой инстанции и апелляции было установлено, что для оперативной закупки не давались деньги. То есть по-любому дело будет вынесена проводительный переговор, потому что судья не подпишет себе переговор, что нет основного доказательства. И все равно судья раз за разом оставляет ему меру пресечения содержания под стражей. Не мотивирует человек, долгое время находится под стражей. И также другие дела, которые, у которых не было апелляции, то есть содержатся люди уже как бы больше года. Но я к тому, что. Я А, а о, о, о, о дела, где должны были быть вынесены оправдательные приговоры, где вынесены, да, вот вы говорили о том, что четыре дела за последнее время в национальных судах было, расскажите, пожалуйста, о, о, о своих делах, да. Мы же, собственно, но, в, прежде всего собрались но, по поводу того, чтобы а Вы правда, рассказали об этом. приговор, это тогда, когда оно решено апелляцией. Пока вот зашел я в дело одно. То есть сразу же с первого судебного заседания, после того, как я указал в на недостатки, он сразу же, человека, освободил из-под стражи и сразу же удовлетворил ходатайство о вызове всех свидетелей. Другие же судьи вообще не удовлетворяют никаких ходатайств, ни о вызове свидетелей, ни о чем. Особенно, когда идет речь, когда после опроса у первополномоченного... У них есть очень слабое звено. Они же говорят, что на основании оперативных данных мы получили доказательства. Когда говоришь, давайте же испросим эти данные вообще, ну там есть определенная процедура, то суды в этом отказывают и продолжают держать людей по страже. Так, давайте перейдем к вопросам, я думаю, пожалуйста. Харьковский инфоцентр Меженина, Виктория. Скажите, пожалуйста, вот я не совсем поняла, какой смысл... Сажать людей, если они невиновны. Ну вот вы как бы дали небольшой ответ на то, что экономический ущерб наносится государству. Но Нет. вот мне, честно говоря, не совсем понятно, почему такая статистика. И зачем сажают? Это что, какой-то показатель работает? Тут... Ну, непонятно, тут, зачем по наркотикам, сажать людей? По делам и наркотикам, надо смотреть вглубь, потому что по наркотикам обычно... Вот у меня, которые клиенты, у них одна и та же стандартная ситуация. Мама, папа больные, сам он уже да, реально потребляет наркотики, он ну как бы не может дать себе, ну, защитить себя. То есть его сажают, и у него идет конфискация. Мы с вами все нормальные люди. То есть мы никогда не будем покупать квартиру, в которой живут другие люди. Но милиция или те, кто заказывал это дело, они обычно на этом специализируются. Они знают кто. Потом они покупают эту часть квартиры, приезжают, создают невыносимые условия, переселяют, ну, то есть ради жилья. И знаю, что э, знакомые тоже, наркоманы, рассказывали мне, что у них были какие-то проблемы, но после того, как они переписали все свое имущество, которое было у них на набрато, то есть у них перестали, ими перестали все интересоваться. И смысл в том, что система нужен план, какой-то план, и план это основной, это день. Да, пожалуйста. Добавлю. Дело в том, что этот давний разговор, и по этому поводу очень много говорили правозащитники. По поводу того, что действительно у нас со старых времен остался план. План по раскрытию преступлений. Хотя большие начальники э, в органах милиции теперь уже полиции э, говорят о том, что нет никакого плана но тем не менее есть отчеты, есть статистика, которая не должна падать ниже до определенного <связь> уровня то есть раньше э, нагнали этот уровень для того чтобы получать премии звания и так далее э, и э, сейчас Просто вынуждены поддерживать, потому что э, сверху спрашивают, а почему у вас вот по этой категории преступлений, допустим, по тем же сбыту наркотиков, э, по э, задержаниям с наркотиками, почему у вас упали показатели? И работники милиции, те же оперативные сотрудники, следователи, они сейчас успешно изобретают. Скажите, пожалуйста, а вот закон о национальной полиции, он предусматривает э, изменения вот, вот этих планов, вообще вот реформы, которые сейчас проходят, они предусматривают изменения э, отношения к уголовным делам? А и закон о милиции Или... старый он тоже не предусматривал. Да. Это у нас вот, было плановое хозяйство и у нас вот. Планы. Что же плановое хозяйство? Я вот на бытовом уровне не понимаю. Объясните, пожалуйста, как так? Кем, кем установлены. Я сейчас, сейчас, да. я сейчас считаю, что вот это все дела, которые со, со, связаны с санкциями, с незаконными решениями с судьями, я считаю, это сопротивление всей старой системы. Что вы нам говорите по закону, а мы давайте нам деньги. То есть человек ни разу не судим совершил преступление, через которое ходил пять месяцев свободно, а потом его берут и судья видит, что его незаконно задержали, потому что не имеют права задерживать, если не во время или после совершения преступления. И судья берет удовлетворяет поддания прокурора и следователя. А это что оказывает на обывателей? что туда же деньги не занесли, поэтому посадили. То есть это полностью э, игнорирование полностью всех наших вений, полностью законной конституции, что давайте нам по-прежнему оставить, пускай будет коррупция, пускай будет деньги, пускай зайдет адвокат, вот нормально, дадут мне деньги, будешь освобожден под стражей? Нет. Нет, будешь сидеть. И то есть я считаю, по тем людям, которые ранее не, не были ни разу не судимы, не задержаны во время совершения преступления, их сажают. Даже а более вы... такое, вопиющий случай. Вы случай. можете... Э рассказать о статистике касаемо уголовных дел, каких больше, каких меньше, допустим, там относительно наркотиков столько -то. ну, не обязательно точные думаю, цифры. Думаю. цифры, вообще, э, что с этим происходит? Спасибо. Ну, я могу сказать, она, статистика, я думаю, примерно одинаковая в, в разных странах, в странах СНГ. Наибольшее количество, это так называемое преступление против собственности, ну, думаю, где-то около 40%, Преступления по наркотикам у нас составляют где-то на уровне 20 процентов, думаю. 20? Да. Преступления против жизни и здоровья ну, тоже где-то 10, не знаю, 15. Ну, в которые входят же, вы поймите, и легкие телесные, и убийства. То есть это огромная категория. Ну и это уже, вот мы наберем уже там где-то 80 процентов. Ну и остальные преступления как-то распределяются. В том числе там преступления против... Ну, Должностные преступления и так далее. То есть преступления по наркотикам, они составляют вторую у нас в стране категорию. Почему про них все время говорят, это мы начинали с того, что здесь максимальные нарушения могут быть, потому что люди, которые привлекаются к ответственности, как это официально говорит, а попросту говоря, их преследуют, потребителей наркотиков, которые ну, во всех странах считаются больными людьми и речь идет о преследовании потребителей и более того о, ну, вот как коллеги говорили о том что делается план на этих, на этих людях и если мы говорим о сбытии которая ну, составляет наверное, меньше полови, или половину от, от этой категории преступлений по наркотикам то мне неизвестен ни один случай, когда там бы не было провокации или прямая фальсификация доказательств. Ну, коллеги подтвердят, это так. Может, они и бывают, но никто их не видел. Именно поэтому украинские суды начинают все больше и больше признавать провокацию. И в деле вот Бышкова как раз это было. Суд прямо признал провокацию, сослался на 4 или 5 решений европейского суда и даже написал, что а сторона обвинения не дала возможности ознакомиться с оперативным делом там ну то есть с причинами проведения оперативно основания проведения оперативной закупки и значит они не доказали что не было провокации. А по позиции европейского суда, если есть э, жалоба, заявления о провокации, ну, со стороны обвиняемого, то суд обязан проверить, и это обязанность обвинения, ну, это называется по-умному, время доказывания, что не было провокации. И вот судья стал на, на такой высокий уровень обоснованности судебного решения, что он даже это написал. И даже более того, ну, в деле Бышкова, я не помню, было в стране такое или нет, Суд написал, что не было необходимости этому покупателю, так называемому, анкетные данные, которые были засекречены, и он допрашивался из другого помещения, ну то есть с явным ограничением для возможности защиты его допросить. То судья написал, что у стороны обвинения не было оснований его засекречивать, а потому что они друг друга знали много лет, а значит, и не было оснований ограничивать сторону защиты ну, в, в плане состязательности сторон. И, и, и сделали не только для того, чтобы скрыть свою фальсификацию и провокацию. То есть это серьезный шаг. Поэтому ну ты сказал адвокат, что судья поступил очень принципиально. да. И вот что касается вот ну, истоков преступлений вот этих. Ну правильно, система, как и любая система, по закону Паркинсона, она старается взять большую власть. Они... То есть, по сути, вот, вот в такой категории преступлений, как наркотики, этим самым создавая вот эту статистику искусственно, с одной стороны, преследуя наркозависимых, которые на самом деле больные, и их не нужно за, за их дозу, которую они ну, сами себя убивают каждый день, преследовать за это. А с другой стороны, со, создавая вот эти искусственные сбыты, когда один, один наркозависимый передает Другому по, по просьбе опять же, оперативных сотрудников под каким-то влиянием. Ну, вы понимаете, речь не идет о наркотиках. А о каких наркотиках речь идет? Вот 20%. Да? Это обычная гонопля, был... да, не, Речь же не идет о колумбийской мафии, там, где какие-то там корабли прибывают. Вы понимаете, за если... 7 лет, за 7 лет работы адвокатом в серии наркотиков, только в, этом году было, в прошлом году было задержано 20 килограмм... То есть героина. Все остальное шприц, два шприца. Речь, речь идет о том, что по всей стране вот есть показ, сейчас убрали показатели МВД, а они, ну еще в том году. До этого были. И я специально брал статистику, делил количество изъятых веществ на, на количество преступлений, а их было где-то 40-50 тысяч на Украину, и получались вот те граммы, ну там несколько граммленные, 15 грамм, ну 10. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть это, и эти все показатели нужны для того, чтобы оправдать количество этих оперативных сотрудников милиции, которые якобы борются с этой преступностью. А на самом деле всем известно о десятках дел по Украине, которые совершались именно сотрудниками э, ну, милиции. теперь уже да, ну, и, и, это, и там да. уже другие как, как раз количества этих. Я хотел бы давать, что это покрывается все работниками прокуратуры. Показательным является одно мое дело. То есть вначале сотрудники милиции берут гражданина и привозят его в милицию, но однако не выбивая свое признание, что он продал наркотики, его отпускают. После этого пишется заявление милиции, когда он встречается со мной. То есть в прокуратуре ничего здесь нету. Далее, во время рассмотрения дела они сфабриковали второй раз дело, им удалось сфабриковать. Во время рассмотрения дела один из свидетелей, которые вызвали суд, он говорит, а я ничего не подписывал, фальсифицированно. До, до настоящего времени прокуратурой по этому факту не возбуждено уголовное дело не проводится проверка. Даже более того, он является пациентом заместительной терапии. Милиционеры подстерегают его около московского, прям под видеокамеры московского РОВД, бьют его по нае и объясняют ему, кто его адвокат, что такое и что он должен в понедельник, вот это было в субботу, что он должен рассказать на суде, что он должен признать полностью свою вину. Подаем тоже заявление преступления, то есть, до настоящего времени первое, когда он сдавал заявление преступления, ему первое в нашей областной прокуратуре, которая руководит наш доблестный прокуроры, который организует эту работу всю, ему не дали, а талончик о том, что он получил, уведомление о том, что от него принято заявление о преступлении, а также не дали э, памятку потерпевшего. Слава нашей милиции, которая хоть это мы можем получить. То есть у нас милиция работает лучше, чем прокуратура. До настоящего времени не, неизвестно, что это и как это. То есть получается, сфальсифицировано, свидетель говорит, что сфальсифицировано, прокуратура до настоящего времени ничего не принимает, никаких действий. Понятно, Даже... спасибо. Давайте вопросы еще. есть. Скажите, пожалуйста, есть какие-то дела, связанные с участниками АТО? И какие Давай. еще вообще такие вот направления, которые наиболее принципиальные в Конечно, конечно есть. Я, как я сказал, львиная доля вообще обращений в Европейский суд связана именно с АТО. Ну, если мы говорим об участниках АТО, то есть военнослужащих или служащих национальной гвардии, или добровольческих каких-то подразделений, которые попали в плен, который не называется пленом, да, официально, и которых освобождали, часть из них освобождали, кто-то не вернулся, кто-то еще до сих пор в плену. И это же относится ну, э, и к мирному населению, например, дело Маши Варфоломеевой, да, которая уже много раз проходила, которая до сих пор находится в плену, это тоже дело нашей организации. Э, потом... Значительная категория дел, связанная с, с уголовным преследованием участников то уже ну, нашей прокуратуры, то есть государством Украины. Ну, мы помним, как был случай, когда вытеснили наших бойцов, и они переходили на территорию Российской Федерации. И когда принимал руководитель этого подразделения, э, руководитель, командир подразделения, решение вывести бойцов, чтобы их тут не истребили, попросту говоря, остальные погибли, там другие, а этих он ну, фактически спас. Ну, начинает действовать формальное обвинение, э э э ну, это специальные <клышленный> воинские преступления. Покида... Э, оставление места, места дислокации еще и в боевой обстановке и в, это, в период боевого времени. И там серьезные статьи, ну и другие воинские преступления. То есть получается, что э, к уголовному, э, уголовному преследованию подвергаются люди, которые на самом деле... Ну, с точки зрения вот такой гибридной войны, они совершили действия, которые спасли людей, а те руководители, уже командиры высшего звена, которые не обеспечили там ни тыловой подготовки, и общем, ну, бросили, попросту говоря, их. Их даже никто не привлекает. И поэтому, естественно, может быть во времена там, не знаю Великой какой-то войны это было бы предательством, что-то было бы связано с невыполнением боевой задачи, то вот, вот в этом контексте как раз люди оказываются ну, козлами отпущения, можно сказать. И мы тоже стараемся защитить таких людей. Есть дела, которые связаны с э, препятствиями в получении статуса участника боевых действий, и в судебном порядке мы тоже помогаем таким людям. Особая категория дел это связанное с, с тем, что было разрушены, были разрушены жилища людей, это как на территории, может быть, сейчас не подконтрольной Украины, так и на территориях каких-то прилегающих к линии разграничения. И опять же государство не обеспечивает новое жилье и ну, скажем просто масштабы большие, а если бы это было, в, назовем это мирное время, условно, хотя у нас и сейчас считается мирное время, при том, что несколько мобилизаций проходило, да, то государство бы обеспечило каким-то образом, если бы там взорвался газ или я не знаю какое это было бы стихийное бедствие, то здесь это сотни людей, может быть и тысячи, этой же статистики никто не ведет, которые остались без жилья и которые и которым никто его не дает. И за это приходится судиться. На самом деле, в местных судах я еще не знаю случая, чтобы кто-то выиграл. И приходится вот с такими, особенно с теми жили помещениями, домами, зданиями, которые находятся или возле линии разграничения, или особенно на территории неподконтрольной сейчас Украине, то там нет средств национальных правовой защиты. И, ну, грубо говоря, после обращения правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении сразу обращаются в Европейский суд. Ну, Да, еще есть такая интересная, ну, интересная новая просто тема, это то, что те, которые попадали в плен, ну, назовем это пленом, хотя тут вроде как нет войны, то их еще и заставляли принудительно работать. И некоторые содержались по несколько месяцев, и работы были даже такого типа, если это можно назвать вообще работой. Они хоронили разложившиеся трупы своих товарищей погибших. И это, безусловно, является чудовищным нарушением прав человека. И ну, как бы специальный вид нарушения Европейской конвенции, статьи 4, это принудительный труд, рабский труд. Ну, вопросы, только в терминологии. Таких дел, естественно, не было раньше. И они появились вот в связи с тем, что ну, были захвачены в плен люди. Ну, может, можете какие-то упустил категори категории, но самые такие... Ну, еще большое, большое количество тем, связанных уже не с участниками АТО, а с временно перемещенными лицами. Но ну, это несколько другое. Это огромная категория людей. Еще... Дела есть связанные тоже как бы с, ну, с фактом участия в боевых действиях. Есть люди, которые погибли, э, ну и родные, которых тоже не могут, не могут получить компенсацию, скажем, за это. И там тоже приходится судиться. Ну. Спасибо. У меня к Александру Николаевичу Бушкову вопрос. Вот э, оправдательный приговор сторону обвинения этот оправдательный приговор устроит, то есть на этом все закончится <как> или будет еще какое-то продолжение? Я думаю, что э и, и, сторону обвинения вряд ли устро устроит данный приговор, потому что э в данном случае э получается, что э работники правоохранительных органов э не справились со своей работой, мягко говоря, очень мягко говоря, и кто-то должен за это отвечать. А так как у нас э, все-таки существует еще круговая порука, то я думаю, что э, сторона обвинения будет все-таки защищать и сотрудников милиции, и в том числе и себя, так как они должны были осуществлять, процессуальное руководство и контроль за действиями и того же следователя и оперативных сотрудников, которые проводили все эти действия. И кроме того, я, конечно, был шокирован, то есть буквально два слова э, согласно уголовного процесса э, увеличить наказание после вынесения перед этим приговора э, можно только в том случае если э, апелляцией отменен приговор за мягкостью в данном случае приговор был э, отменен приговор 7 лет был отменен э, по процессуальным нарушениям но тем не менее прокурор не знаю почему, попросил э, в судебном заседании 9 лет и 6 месяцев. То есть за э, 3-4 э, миллиграмма наркотика. То есть ну, буквально за дозу. То есть это, в общем-то, абсурд. И я думаю, что э, прокуратура будет э, подавать апелляцию. Я думаю, что это будет, что будем бороться э, все-таки за приговор в апелляции. Э, хотел бы я э, отметить еще все-таки нас... В нашей правоохранительной системе даже если хорошо то не бывает совсем хорошо так как мой подзащитный э, согласно приговора он освобожден из зала суда но он все равно находится под стражей и э, хотя приговор этот оправдательный еще не вступил в законную силу и Вероятно, будет апелляция прокурора. Как мой подзащитный будет знакомиться с ней, я не знаю, потому что буквально сегодня я хотел с ним обсудить э, вопросы как раз по пресс-конференции. И я узнал, что его сейчас направляют в места лишения свободы. Вот по тому приговору, который был признан. Хотя там три э, года... Ему было назначено, учитывая новый закон о пересчете нахождения в СИЗО день за два, получается, что он уже отбыл 3 года и 4 месяца, но почему-то видеть это СИЗО не хочет и бить во все колокола та же прокуратура, то есть вот он пусть и занимается. Он занимался, то есть мама его подала заявление в суд э, по месту вынесения приговора о том, что надо пересчитать. Вышел закон и он уже пересиживает больше срока. Э, в течение 14 дней до, должны были рассмотреть э, это заявление, но судья рассматривала месяц. Причем это судья, которая выносила первоначальный приговор. И в результате 27 числа был вынесен приговор и в общем-то он должен был уже уйти домой. Но тем не менее 28 числа судья выносит по заявлению мамы определение о том, что нет, мы не будем рассматривать, будет рассматривать по месту. По месту его отбывания. Вот он находился в СИЗО, чтобы это было быстрее, он через меня передал заявление в, уже в суд по месту. На данный момент еще не рассмотрено, но тем не менее его уже отправляют в места лишения свободы. То есть он поедет теперь в места лишения свободы, там он опять должен подавать заявление и получается замкнутый круг. То есть у нас получается, что одни равны, а другие немножко равнее, Такие как Зварович, который уже по этому закону давно освободился очень быстро. А вот парень из простого районного городка, у которого родители не простые работяги, в общем-то, он должен сидеть больше того срока, который положит. Понятно. Спасибо, Александр. Спасибо вам всем. Я да, хотел еще бы вопрос. еще добавить, хотел бы добавить еще, что вот оправдательный приговор. У нас просто такое законодательство немножко, я бы сказал, тонкости я разъяснил бы, что у нас есть оправдательный приговор или обвинительный приговор. Да? И есть еще понятие такое, как апелляция не имеет права имеет право отправлять на новое рассмотрение только в определенных случаях. Так вот, апелляция у нас рас, ну, направляет дело на новое рассмотрение. В тех случаях, в которых она вообще не могла направлять. Вот классический пример, что я вам говорил, что меня отказался судья, чтобы я защищал. То есть суд, видя, что нарушены все права на защиту, у нас есть Конституция, которая превыше всего обязан был что ну, никуда не, не имеет права направлять, с одной стороны, обратно. То есть как бы, а с другой стороны, у нас есть... УПК, который противоречит то есть нормы сырые то есть продательных выговоров ну, о продательных э, решений суда у нас на самом деле очень много но апелляции еще не созрели для того чтобы Правда, не это я, я вам скажу так их, их, их на самом деле больше только они скрываются апелляция не выносит эти решения потому что в связи с тем что законодательство не позволяет им ну обвинительный приговор у нас ну я не буду в тонкости вдаваться, просто скажу, что апелляция направляет дело на новое рассмотрение в случаях, когда она не имеет права направлять. По существу это и есть, ну вот она скрывает это, продательный выигр. Но с другой стороны, хорошо, пускай у нас хоть такая апелляция есть. Мы даже я в своих случаях, хотя можно там писать жалобу касаться, изменить переговор, просто не пишу, пускай она будет хоть такой. Хоть хорошо, хоть она, за спасибо, что она такая. А, повертаючись до участников АТО и переселенців, ваша правозащитная группа бере участь в этих справах? Или только Европейский суд решает какие-то Ну, конечно, я же сказал, я ж все зависит от категории, потому ну, что до Европейского суду мы чего обратимся? Ну, треба же вычерпать национальные прав... <клес> средства правозащиты, которые ефективними. эффективными. Вот попали військово, військовослужбовці в палон, або там национальные гвардии. Ну, туды их, да, там особливо Иловайск, Дебальцево, два, два таких випадка, когда там были сотни таких, а может быть и больше. И мы звертаемость до, ну, до органов власти, до службы безопасности, да, до Міністерства справ внутренних справ, с про чьи злочин. Будь ласка, заверните их, ну, злочин, но того же, это же не то есть нам пишут, что территория неподконтрольная, и мы возвращаемся после этого до Европейского суду, Якщо в такой категории справ. Мне интересно, сколько таких справ, и справ, повязаних... в процессе? Справ, связанных с э, АТО, ну, 85-88, ну, подали в этом году я имею на увазі до Европейского Суда, э, ну, в том году, э, я имею в виду на 2015, то есть Украины это вопрос не вырешено. Ну не ну, не тому потому что его никто не вырешивает, не, не может вирішити. Тобто, если бы вы решили за то, ну, то выиграли АТО, да? Ну и тогда есть все другие вопросы. А так они не вирішуються автоматически, что, ну, не могут же покарать людей, которые находятся не под на неподконтрольных на, нам территориях, ну, даже не то, чтобы покарать, а их притягти до відповідальності, яким мужчинам почати расследование. А есть категории справ, ну, за которыми можно допомогти, я скажу, это ну, классический приклад установления статуса участника БФД, и это может быть национальный суд. Вы скажите приклад темы, ну, я нибудь и я вам скажу, что вы це это нам... Я думаю, какие вы Переселенцям, я сказал, по, по, по переселенцам, э, ну, насправді, там питання більше консультативного характеру, і э, наш центр не займається цими питаннями, у нас є ще громадська приймальня, і якщо справа э, досягає того рівня, що вже ну, консультацію, там, скарга, звичайно, неможливо вирішити, то наши юристы помогают, складывают позывные заявы або ходят і э, такими справами занимаются. Ну, потому что багато много вопросов социального характера. А что до участников АТО, я ж сказал, очень большая категория справ, когда наших військовослужбовців притягивают ну, под разными... А на, ну, на самом деле, відповідати отвечать не они, но не только они, а те начальники, которые не обеспечили ничего. Ну, буквально вчера приходил військовослужбовец, он не сейчас військовослужбовец, который никогда не служил в армии в, ну, в институтах раньше были військовые кафедры, они сейчас есть его призвали, там, шестая волна, хвиля мобилизации он пришел, и на второй день его направили там в частину, и не за его фахом ну, и так фаху этого нема. понимаете? И ему там дали каким-то там зводом командувать. И он, ну, на другой же день, там, не час навіть, боевых действий, там, каких-то там, рутинных переверок, демобилизации, произошло нарушение правил поводжения со зброей. Ну, короче говоря, произошел пострел, когда там переверяли І из которого причинили поранение. И вот вопрос. Порушил, ну, знаете, как говорят, в космос зараз вы будете лететь. Все. Это наказ. Заметьте, его никто не подготовил, его не документально, ни как. И на самом деле командиры даже никто и не думает про том, что человек, который... Ну, мирная человек, розумієте, яка там инженер, якогось фаху, фаха, ему дали оружие, ну, если б сбрую, то одно, его мали ну, патренивать, да, а командовать его вообще він таким не занимался. И вот, чи злочин, И таких І... справ дуже багато. Також я хотел бы обратить вашу увагу на один момент, цікавий. Скільки уже років держава Україна сплачує за Громадянам за бездействие своих прокуроров, следователей та судів, рушевые кошти. А теперь наведите мне пример, где было хотя бы раз, чтобы з этих прокуроров потом было проведено проверка. Приклад, я скажу пример, свежий приклад, в приклад. Харківської Харьковской областной прокуратуры. После того, как была вынесена решение Европейского суду по правам человека, снова проводится проведение. И там с держави Украины стягнуто больше, чем 1500 евро. Однако до наступного следующего времени, хотя решение прошло уже 4 месяца, или что-либо в прокуратуре Харьковской области, до наступного времени не проведено проверку, кто из прокуроров винен в том, что державі Украины из причин вирок. И те прокуроры отырживают надбалку за тысячу за выслугу своих рокий. Не вели за те, ее как все это. Вот большая проблема, в чем. Понятно. Спасибо, спасибо большое, что поделились информацией. Короткая информация. Если хотите, если кто-то не получает до сих пор рассылку от нас, вот там на столе есть форма, пожалуйста, заполняйте, и мы будем ссылать о наших пресс-конференциях и других мероприятиях информацию. Спасибо.